Добрый вечер. Меня зовут Надежда Петрова. Я руководитель агентства недвижимости Дикс Эстейт. Это город Краснодар. С продажами в нашем городе у нас все в порядке. То есть у нас эта сфера очень развита, так как очень много людей приезжает в наш город из других регионов. Ну, то есть это столица а юга, скажем так, Краснодарского края. В соответствии с этим и новостройки, и вторичное жилье у нас очень развито. Что я хотела сказать, что, собственно, на рынке недвижимости лично я уже 12 лет. Агентство недвижимости, в котором, то есть я, в принципе, его создала, существует уже 9 лет. Вот, и поэтому, в принципе, все было стабильно. Ну, собственно, сейчас стабильно. Акцент я делала только на продаже от продавца. Мне это нравилось. Это было как бы отработано четко. И когда я увидела такой бесплатный семинар да, Дарьи Герлин, меня он заинтересовал в плане того, что почему бы мне не развить и такое направление, как работа с покупателем. Потому что она у меня была в таком, скажем, спокойном состоянии вот если допустим взять э, из 10 сделок одна сделка была это с покупателем остальное все продавцы поэтому меня это очень заинтересовало заинтересовала я купила курс у дарьи вот и прошла его то есть что я могу сказать про это очень все грамотно построено в плане того, что особенно для новичков, кто, у кого нет ни сайта, ни какой-то стратегии, ни скриптов, ни диалогов, а Дарья дает все. В этом плане все отлично. вот Дальше. То есть сайт у нас был в компании, поэтому ну, мы в любом случае пошли той по, по, по, по тем же рекомендациям которые давала дарья то есть мы создали такой так сказать грубо говоря не то что он бесплатный сайт но по э, этим технологичным э, так скажем инструкциям создали от нуля э, еще один сайт просто ну почему бы нет вот. и я вам хочу сказать, что за месяц а, мы получили ну, в порядка 25 заявок, а, из которых мы отработали 5. То есть, ну, правда, это было не в этом месяце, когда мы получили заявки, а в следующем месяце мы закрыли 5 сделок от покупателя. И, естественно, для меня это очень хороший результат. А, курс мы прошли год назад, ну, не год, в августе прошлого месяца. А, сейчас. Моя компания имеет стабильно 10 сделок, это стабильно, минимум 10 сделок в месяц от покупателя. То есть, ну, как правило, это первичный рынок, новостройки, но есть, конечно, и вторичное жилье. Но мы как бы сделали акцент именно на новостройке, потому что люди, которые к нам приезжают, они очень ориентированы и с ними проще работать по новостройкам. Те скрипты, которые Дарья дала очень помогли моим агентам в работе по телефонным звонкам. Прием, входящий звонок, далее выяснение потребностей клиента и дальше переориентирование, либо, ну, в общем, дальнейшая работа с клиентом очень помогла, помог тот материал, который Дарья дала. Вот, и, собственно, ну, то есть я довольна довольно и не пожалела, я уже десятки раз отбила те деньги, которые я вложила в этот курс, поэтому, естественно, я вам рекомендую, то есть очень полезная информация, особенно для новичков, так как я уже давно занимаюсь недвижимостью, очень многие моменты для меня были знакомы, ну как бы нового не очень было много, но так говорится именно нового было много в отношении работы с покупателем. То есть кому этот сегмент интересен, это очень полезная информация. И если вы будете поэтапно все выполнять, поверьте мне, будет результат. Как говорится, кто делает дело, результат всегда будет. Тот, кто сидит и размышляет, Результата не будет. Это однозначно. Поэтому здесь, конечно, немножечко нужно будет вначале вложиться. Но поверьте мне, во стократно ваши вложения отобьются. Вы можете смело идти, покупать этот курс, брать информацию и зарабатывать деньги. Ну, чтобы вы понимали, в среднем оборот ну, моей компании, у меня небольшая компания, всего лишь 5 человек, да, агентов и я. То есть у нас средний оборот э, был, ну, грубо говоря, раньше 2-3 миллиона в месяц. Сейчас он увеличился до 5. То есть, ну, грубо миллион стабильно мне при, приносят э, покупатели. То есть я сейчас хочу увеличить свой оборот до 2. То есть... Миллион-полтора это такое, ну как бы миллион это средняя полтора я тоже зарабатывала в месяц от покупателя, от сделок от покупателя. Но я хочу идти вперед и достичь э, двух миллионов в месяц работы с покупателем. Поэтому в принципе это реально, это возможно и так как работа настроена автоматически, не, не требует таких больших ну, затрат. Именно агентов. То есть все идет автоматом, не нужно делать лишние работы, как раньше. Поэтому я вам рекомендую, исходя из своего опыта, это стоит того. Так что работайте с Дарьей, слушайте ее курсы. Это полезна очень информация для всех и для новичков, и для старичков. Всем удачи, пока!